Я тебе расскажу один лайфхак. Многие люди э, не знают, как э, использовать э, кунжут или стесняются его использовать, но э, стесняются его найти или купить, кому-то он сложно доступен. Короче, как получить бесплатный кунжут? В магазине будет, начнется. Ты, ты покупаешь булки для бургеров, счищаешь с них кунжут, готовишь бургеры, кунжут остается. Засыпаешь. Кунжут потом для, например. Ну, куда его используют вообще? Ну, Смотри, по... Я его, э, им посыпал последнее индийское блюдо карри. Ну, вот в Индии, да? Обычно а, В китайской кухне э, курица в кисло-сладком соусе пошла туда-сюда. Э, в в, в кондитерских блюдах зачастую используется. Э, Это злаки же, да? Семечки. семечки. Абсолютно безвредные и легкоусваиваемые. Это чистые углы. Злаки, как ни крути. Злаки, да. Так что, берем булки, счищаем булки. булки. Да, да, да, что, чистые, чистые, чистые булки. Здравствуйте, чистые булки. Вот, вот так. Вот. Чистые булки. Если у вас чистые булки, то вот Пенетрация пройдет буквально максимально приятно